Вот еще один. Так, дорогие друзья, уважаемые любители и поклонники автоспорта, сейчас у нас по расписанию, по измененному расписанию. Сегодня не будем. как я снимать буду, ёпка! Особные боевые занежда создаются завтра. Ну а сегодня нас ожидают две тренировки у пилота Гранта, две тренировки в классе Супер Продакшн и две квалификации в классе Супер Продакшн. и yeah, руки мерзнут, богу, Я руки мёрзнут дай телефон из рукой <laughs> О, это он синяя, она вообще валит офигенно, сейчас проедется А смотри, вон там вон, круг, они вот так заезжают, а потом как они выезжают? А вон она да, красавица 77-ой Мягкий Не, почему у Гранта вроде тоже нормально у меня руки, смотри, у кого <смех> О, четверка Это все из одной команды? Фрагин. Фрагин? Да. Так, а это... Это не надо. Как звук этот? Что там вылетело? А, все, ёмнул. Я слышал прям звук, как что-то вылетело, я же говорю, и у меня весь монитор в говне. Пленка слетает, некуда положить телефон. Что с ним теперь будет? Желтый флаг. Все, обгоны запрещены, скорость запрещена, как всегда. Что Слушай, Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... же... можешь камеру подержать? Я... Нет. <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> а, у меня ручка умирает просто. Олексий спорта из Сызрани Руководитель и пилот команды Соревнования В классику баклодар, гран, Заявлен экипаж со стали. Михаил Ловода Рустам Ильянов Ох, как обогнал Под номер 11 и Михаил Малеев Алексей Диксенёв Это Спорт от а номером 14 в